Здравствуйте, дорогие друзья! Я Вичезар, и вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о традиции, вере, наследии предков, о технологиях, которые были в прошлом. И у нас в гостях сегодня Александр Колтыпин, кандидат геолого-мидеорологических наук и исследователь древних цивилизаций. И сегодня он нам расскажет очень интересные вещи о событиях, происходящих с последнего похолодания. И до последнего похолодания, которые были примерно 12 тысяч лет назад. А в наших роликах вы ранее видели о тех временах, о которых мы с точки зрения наследия рассказывали. Итак, подписывайтесь на наш канал. И мы начинаем. Здравствуй, Александр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Итак, что же произошло около 12 тысяч лет назад? Начнем с того, что период... Примерно весь, э, практически четвертичный период, плестоцен, как его называют, это был период чередования оледенений и чередования эпох Межледниковий. У, у нас у. не так давно была работа по гранту, где у -у -у. мы рассматривали отрезок времени с 60, даже от 100 тысяч лет назад до 12 тысяч лет назад, после которой, как многим известно, начался исход потомков белых богов с севера в западном и южном направлении. И очень у -у -у. хотелось реконструировать, что произошло во время предшествующего у -у -у этому. Но вот наиболее подробно э, я остановлюсь на периоде где-то 20 тысяч лет назад. Ну, скажу так вкратце, что до 20 тысяч лет назад не сильно ситуация была другой. 20-15 тысяч лет назад мы имели совершенно другую географию. То есть до Урала Европа, европейская часть э, России, как бы мы сейчас сказали, э, была довольно-таки холодная страна, э, примерно такая, как сейчас э, Восточная Сибирь, э, mm -hmm. э, то есть покрытая э, снегами, э, где было холодно и довольно-таки короткие холодное лето, продолжительные зимы. А после Урала было все наоборот. Где-то южная часть, это был субтропический климат в районе mm -hmm. озера Байкал. Западная Сибирь, Восточная Сибирь, они, наоборот, представляли себе страну такую, как э, Украина, как э, южная mm -hmm. часть России, э, Белгородская область, Ростовская область, Киев, Широта, Одесса. Mm -hmm. То есть там мы установили, даже были черноземные почвы. Много было широколистных лесах, причем росли деревья такие, как дуб, как клен. То есть это, в общем-то... Достаточно теплолюбивые деревья, причем даже на северной э, окраине Евразии, вплоть э, до острова Врангель и на территории Аляски тоже были и леса, и были степи, не тундры, а степи. Mm -hmm. То есть полынные степи, э, паслись на этих территориях мамонты, носороги, э, огромное количество лошадей, жили даже верблюды, львы, тигры, то есть это была южная какая-то некая фауна. А, прости, а по каким методам определили, что они там жили? Опять-таки возвращаемся к а, нашим ну, э, научным данным. Ну тут это вопрос по палеогеографии. по географии есть целый ряд э, отчетов, работ, которые работали, ну, то которые есть восстанавливали фундаментальные работы, фундаментальные... которые исследовали данный процесс. Да, 11 700 лет назад вот точно у нас произошла резкая смена э э географических э этих вот этих климатических зон. Европейская часть России. Резко начинается там потепление. А вот в восточной, западной Сибири начинается похолодание. Причем температура сразу падает до 50 градусов. Совершенно по-другому распределяется зональность. То есть уже исчезают как бы вот эти широколиственные леса. Появляется зона таги, появляется зона тундр. Исчезают угу. вот это мамонтовое, исчезают лошади. Исчезают вот эти теплолюбивые хищники. Все исчезает. Уважаемые друзья, я вам хочу напомнить, что в наших роликах мы говорили про этот период, который хранился, вся история о событиях, произошедших от последнего похолодания. Что послужило данному событию? Это подтверждается... Александром с точки зрения научного подхода о тех событиях, которые в нашем наследии описаны в наших ведических преданиях. Ну вот если рассмотреть период предшествующим вот этому событию, тогда станет ясно, что это было за событие. Вот рассмотрим период от 14,5 тысяч лет назад до 11,700 лет назад. Он наиболее интересный, потому что климат тогда менялся по всему Северо-Востоку Азии, причем mm -hmm. менялся неравномерно. В одном месте было потепление, леса превращались в тундры. В другом месте, наоборот, похолодания, тундра превращались в леса. И вот это на протяжении двух с половиной, практически тысяч лет происходило. Uh -huh. Причем мамонты, лошади, носороги вымирали не одномоментно. Они не все вымерли в одно время, как вот ошибочно считают. Одни умерли, вымерли в одном месте 14 тысяч лет uh -huh. назад, в другом 13 тысяч с половиной лет назад. Весь этот период сопровождается большим количеством кратеров. Uh -huh. Причем кратеры есть как на севере, так и очень много этих кратеров и в Московской области, их очень много кратеров в Египте, их очень много кратеров в Северной Африке. То есть мы в своем отчете по гранту пришли к выводу, что это какая-то была на протяжении 2000 лет или несколько войн, или э, одна какая-то широкомасштабная ядерная война, война. которая У -у -у. воевала вот эта северная цивилизация, которая жила У -у -у. на севере, цивилизация, которая распространялась по крайней мере от Сахары, от Египта, через Шумер и да. далее. Вот, э, до Индии. Вот такая вот была э, война, которая, может быть, несколько кратковременных войн было, но это трудно уже сказать. Наследие наше подтверждает, что это была война. 12 800 лет назад произошло первое какое-то событие, которое привело к накоплению большого количества э, тектитов э, каких-то стекловидных соединений по всему э, всей территории северной америки и вплоть до исландии и до испании то есть это считается э, с землей столкнулось первое какое-то тело э, то ли астероид, то ли еще какое-то но оно не привело это тело еще каким-либо значительным последствием. Более существенная катастрофа произошла 11700 лет назад. И вот трассирует тактитовый пояс, который тянется от Новой Зеландии, Австралии, через Китай, через Индию до Казахстана. Угу. И мы восстановили, с нами делали физико-математическое моделирование, реконструкцию на компьютерах, что эта землей столкнулась, касательно, ледяная комета диаметром около 100 километров. И привело это событие к изменению наклона земной оси на 15, даже 17 градусов. Mm -hmm. Если раньше, еще 20 тысяч лет назад, а также и 60, и 100 тысяч лет назад, Северный полюс находился на севере Гренландии, после этого события он скакнул в район хребта Янмайен в своем современном положении. И чему это сразу привело? Во-первых, это привело к потопу. То есть высота волны, по нашим оценкам на компьютере, по специальным программам, могла составлять, и даже мы распределили, в каких местах она была какой высоты, от 1 до 3 километров. То есть, можете себе представить, как было сложно спастись от этой волны. И после этой волны произошло резкое похолодание на 50 градусов. То есть, угу. скованы были территории Сибири, скованы территории Арктики, скованы территории Аляски. И вот эти вот плывущие туши мамонтов в воде, сваленные Самерзали, деревья, прям да. замерзали. Да. И поэтому сейчас все дошло до нашего времени. Километр вот такой вот жидкой грязи, которую сейчас восстанавливают, где находится перемешку мамонты со стволами угу. деревьев и да, так да. далее. То есть, вот такая катастрофа естественно скорее всего наследники вот этих вот э, белых богов или кто жил на этой территории возможно это не только были белые боги наверняка там жили какие-то азиатское население которые вместе с ними жили Каким-то образом они уцелели либо под землей, либо на вершинах гор. И после того, как жить стало невозможно из-за того, что холода, они стали исходить в западном, в южном направлении. Это интереснейшие факты, которые подтверждаются в нашем наследии чем, уважаемые друзья? Сегодня 7531 лет от сотворения мира в Звездном Храме. Предыдущее лето исчисление было от последнего похолодания, о чем мы в нашем канале говорили. Те факты, которые приводит Александр, подтверждаются нашим наследием. Подписывайтесь на наш канал. Благодарим за внимание. Благодарим, Александр, тебя за столь интереснейшие факты. В следующем нашем ролике вы услышите информацию не менее интересную об исходе народов после последнего великого похолодания. Всего хорошего, до свидания. Спасибо.